Дорогие друзья, я всех вас приветствую. В основе наших сегодня размышлений мы положим два понятия времени. Кайрос и Хронос. Для обозначения времени в греческом языке используются разные слова. Хотя на наш русский язык они могут переводиться одним словом. Словом ⁇ время ⁇ Хотя в действительности они будут иметь разные оттенки, разные смысловые оттенки. Древние греки для обозначения времени использовали два слова. Хронос и, как мы уже сказали, Кайрос. Время хронос знакомо всем людям. Это последовательный хронологический ход времени. Хронос – хронология, череда заурядных событий. А вот время кайрос – это время теперь. Способны распознать не все люди. Оно означает верный или благоприятный момент. Время, когда происходит что-то особенное. Хронос – это наша рутина, это хронология жизни. Кайрос – это какие-то особенные моменты в жизни. Каждый из нас может вспомнить те ответственные минуты, в которых нужно было принимать важное решение. Решение, которое бы отразилось на всю нашу оставшуюся жизнь. Это «кайрос». Теперь давайте обратимся к слову Божьему и посмотрим на использование этих двух слов в разных контекстах. Это будет интересно. Но для начала маленькая статистика. Слово «хронос» используется в Новом Завете 53 раза. Слово «кайрос» используется в Новом Завете 86 раз. И мы начнем с «рутины», начнем с «хроноса». Давайте откроем наш первый текст. Матфея, 25 глава, 19 стих. «По долгом времени» — здесь стоит «хронос» — «по долгом времени приходит господин тех и требует у них отчета». То есть здесь есть намек на какой-то длинный или долгий промежуток времени. «По долгом времени». Следующий отрывок Лука 4.5. И возведя его на высокую гору, дьявол показал ему все царства вселенной во мгновение времени. Это очень интересно. Вот представьте себе хронологию да, человеческой истории. И за несколько, скажем так, минут или секунд всю хронологию человеческой истории. Это очень интересно. 1 Веселон 5 глава, 1 стих. О временах же и сроках нет нужды писать к вам, братья. О Хроносе и, что интересно, и о Кайросе нет нужды писать к вам, братья. Следующий стих очень интересный. «Ибо судя по времени» — время 5 глава 12 стих — «вам надлежало бы быть учителями». Судя по Хроносу, судя по тому промежутку времени большому, судя по тому, что в церкви уже, Слово Божие проповедуется 5, 10, 15 лет, а в некоторых церквях уже 50 и больше — но вас снова почему-то нужно учить первым началом Слова Божия. И для вас нужно молоко, а не твердая пища. Судя по хроносу, судя по рутине, судя по тому, сколько лет люди слышали Слово. 1 Петра 4.2. Чтобы остальное во плоти время жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божьей. То есть всю оставшуюся как бы рутину, всю оставшуюся хронос, это время, жить уже по воле Божьей. Откровение 2:21. «Я дал ей время, то есть Хронос, покаяться в любодеянии ее». То есть Иисус дал ей время, это означает дал ей какой-то большой промежуток времени, но она не покаялась. Теперь обратимся к Кайросу. Мы не будем читать все 8-6 стихов, прочитаем некоторые интересные стихи. Марка, 13 глава, 33 стих. Смотрите, бодрствуйте, молитесь, ибо не знаете, когда наступит это время. То есть, кайрос. Здесь говорится о последней седьмине книге Даниила. То есть, вы не знаете, когда это наступит. Лука, 8 глава, 13 стих. «А упавшие на камень — это те, которые, когда услышат слово, с радостью принимают, но которые не имеют корня и временем веруют» а во время искушения отпадают и временем веруют. То есть в каких-то благоприятных условиях, случаях они веруют. Например, когда все хорошо, то есть ты успешен, у тебя есть хороший бизнес, в семье у тебя все отлично, но когда приходит какое-то трудное время, а во время искушения они отпадают. Это очень интересная такая характеристика. То есть пока человек не столкнется с какими-то обстоятельствами, всего лишь является верой на словах, но не на деле. Потому что вера испытывается через страдания, через обстоятельства. Следующее. Лука, 19 глава, 44 стих. Очень-очень важный стих. «И разорять тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставить тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего, тот благоприятный момент, тот случай». 1 Петра, 5 глава, 6 стих. «Итак, смиритесь под крепкую руку Божью, да вознесет вас в свое время». В какой-то определенный момент жизни Бог вознесет вас, Он благословит вас. Он даст вам особое благословение, но в какой-то определенный момент. И давайте прочитаем последний стих. И вся нам 5 глава, 16 стих. «Дорожа временем, потому что дни лукавы». Еще в одном месте очень интересно сказано, что «доколе есть время», давайте откроем Галатам 6 глава 10 стих и прочитаем. «Итак, доколе есть время, будем делать добро всем». Здесь используется слово «кайрос». «Доколе есть время, будем делать добро». Теперь возвращаемся к Эфицианам 5 глава 16 стих. «Дорожа временем, потому что дни лукавы. Дорожа теми возможностями, которые Бог нам дает сегодня». Потому что этих возможностей может и не быть завтра. Кто знает. Я думаю, что многие христиане в Украине не подразумевали, что будет война. И очень здесь хорошо и прямо сказано. Дорожа временем. То есть дорожа этими возможностями. Послужить кому-то. Как написано в 6 6.10. Такое есть время, то есть кайрос. Эти случаи, эти возможности. Будем делать добро всем. Это коротко. Тема, конечно, очень интересная, на ней можно рассуждать и рассуждать. Можно больше привести примеров, больше стихов для размышления. Но сегодня мы ограничимся этим. Благодарю вас, что вы досмотрели до конца. Пусть Бог вас благословит и Божий вам благословение.